Читатели и Коллеги, добрый день. Мы в Турционной швейцарской университетской клинике оперируем сегодня пациентку с инфильтративным ретрорецордикальным эндометриозом. Она неоднократно оперирована была по поводу эндометриоидной кисты левого яичника, поэтому уже повод удалена труба маточная с левой стороны. Сейчас имеется на боковой стенке инфильтрат, есть ретрорецордикальный эндометриоз, есть киста справа яичники. сейчас мы эту ситуацию будем все исправлять с правой стороны мы имеем эндометриоидный кисту оставшегося яичника это маточная труба с правой стороны мы сейчас сделали КСС она проходима это мы видим ретроцервикальный эндометриоз видите насколько тут поражение и вот здесь определяется инфильтрат по УЗИ на боковой стенке матки в проекции сосудистого пучка здесь же проходит мочеточник поэтому аккуратненько сейчас выделим Эту зону рассечем с обязательно инвестируем мечточник и потихонечку начнем двигаться в сторону патологического очага. Начинать всегда надо вне эндометриозного инфильтрата, со здоровой ткани, смотреть нормально анатомию и дальше двигаться в сторону эндометриоза, чтобы правильно аккуратно его иссечь. На первом этапе, этапе я рассекаю спайки, видите, мечточник левый, мы прослеживаем его ход. Он сюда заныривает как раз инфильтрат. Обязательно надо его предварительно визуализировать, четко во время иссечения очага держать под контролем эту ситуацию, чтобы понимать, где он у нас идет. Мы видим, что он идет, видите, более глубоко. Значит, это мы можем здесь все сечь и аккуратно выделять, контролируя его ход. Потому что на в данной ситуации самое такое уязвимое образование с которым бы не хотелось вступать в плотный контакт. Теперь я от инфильтрата отсекаю брыжейку сегмовидной кишки. Потихонечку мы двигаемся в сторону максимальной визуализации этой зоны. Скрываю большинку, это вот очень неудобная зона, круглая связочка. Здесь как раз боковая стенка матки, проходит сосудистый пучок. И вот, плюс вот он мочеточник, который мы с вами видели, мы видим, куда он идет. Ну, сейчас аккуратно вот это вот образование я выделяю из окружающей ткани, полностью контролирую все сосудистые структуры и мочеточник. Аккуратно, аккуратно, по миллиметру бисека из окружающих тканей. Видите, я проследил ход мочеточника, аккуратно начинаю выделять это образование. И вот такое складывается впечатление, что это остатки яичника, что вот это левый яичник со своей воронко-тазовой связочкой. Вот, сейчас я выделяю, может это оказаться к эндометриоидная киста из яичника исходящая, ну, которая располагалась за брюшином ввиду вот такое изменение анатомии после хирургических вмешательств предшествующих вот я аккуратно видел сейчас мы вскроем и посмотрим что это есть вскрываю это образование посмотрим что у нас там внутри есть ли шоколадное содержимое или нет или это плотная структура жидкости жидкость появляется, О, болотчики вскроем, угу. скрываем дальше. Еще киста у нас окажется не на а какая больше. Угу. Я кисту вскрыл, и сейчас вырущу ее оболочки. Видите, она аккуратно выходит. Оболочки толстенькие. Дайте мне пожалуйста. Сейчас аккуратненько скоагулируем. Пока специально не отсекаю. И до конца оболочки кисты потому что сожмутся с края раны и будет каргулировать уже не очень хорошо теперь отсосиком сейчас мы посмотрим гемостаз вот эти все сухо и можно до конца уже досечь эти оболочки сейчас я иссек эндометриоидный очаг с левой кресовой маточной связки видите то есть я его тоже извлекаю с из брюшной Полости, и мы переходим на правую кольцовую маточную связку. Мы видим здесь, что сюда вовлечен мочеточник. Слегка больше. Да. Вот он мочеточник. Вот он как раз идет, и вот эндометриоидный ячак. Поэтому сейчас его чуть-чуть на расстоянии выделим, и вот будем туда двигаться в сторону очага. Я вскрываю тазовую брюшинку. Вот так отсепаровываюсь. Туда заходит газ, лучший помощник хирурга. Для работы мы загрушим на пространстве, так, аккуратненько двигаемся вперед. И вот он, учеточник мы видим. Мне надо его оставить с латеральной стороны. Идеальнее его пройти даже учитывательнее. Как правило, я делаю туннельчик. Таким мягким зажимом, вот таким подобным образом, резкости. вот И аккуратненько мы его отводим от зоны диссекции. все, что у меня над зажимом, то можно рассекать и сечь. Учточник, видите, он у меня между инструментом, он уходит в сторону, я его отсыпарываю и увожу в латеральную сторону, освобождая вот это место для диссекции тканей. Теперь беру электродик монополярный и вот таким подобным образом, аккуратно рассекаю и начинаю вот этот патологический очаг рассекать. Вот подобным образом, видите, я цепаровываю мочеточник, это и называется поретро релизис да, то есть вот это как раз весь метроидный очаг, который находится у нас и увлекает мочеточник, вот нам пока удается аккуратно отходить от него, вот так я монополярчиком аккуратно-аккуратно снимаю с одной и с другой стороны, то есть в тех местах безопасно, где это можно делать. Вот так. И сейчас беру опять в руки мягкий зажимчик и делаю следующее и движение, опять отсепаровывая мочеточник, вот он идет в латеральную сторону. Видите, куда он уходит? Угу, хорошо. Угу. Очень хорошо видна анатомия в этом месте. Видите, у меня между братушами мочеточник, и он в этом месте подныривает под маточную артерию. Вот это маточная артерия. Это очень хорошо, что мы сейчас все это выделили. Это венка подкрабливает чуть-чуть маточной, поэтому сейчас ее скагулируем. И вот этот весь эндометриоидный очаг снимаем с маточной артерии, биполя. Снимаем с маточной артерии и снимаем с мучеточника. Мочеточник в принципе уже ушел у нас в сторону. Мы его увели. Давайте. Вот. И теперь мы сейчас приступим как раз к тому, что мы очаг этот берем с артерии маточной. Вот тут хорошо видна анатомия мочеточника, я отвожу его в сторону, это маточная артерия, это вена, мы здесь скоагулируем сейчас вену, вот. И осталось буквально двумя движениями, мы иссякаем этот эндометриоидный фильтрат, все структуры, сосудистый мочеточник у нас остались целые, с этим мы закончили, теперь у нас осталось разобраться с правым яичником, у него киста желтого тела большая. есть небольшая эндометриоидная киста, это полтора сантиметра в диаметре.